мимо несут свои вахту в воздухе морские разведчики. Летчики-североморцы оберегают от вражеских подлодок и мин наши коммуникации в Баренцевом море. Стурман старший лейтенант Кривошей. Справа по курсу подлодка врага. Лодка пытается погрузиться. Поздно. Морской разведчик сбрасывает противолодочные бомбы. Стрелок Радист передает сообщение на базу катеров. В квадрате 4714 атакуем лодку противника. К месту, где атакована немецкая подводная лодка. Спешат катера, морские охотники. Масляные пятна на воде, ряд других вещественных доказательств, свидетельствуют успешной атаки летчиков. Еще одна потопленная подводная лодка записана сегодня на счет боевого экипажа старшего лейтенанта Галдина.